Короче, какие у нас правила этой игры? Мы играем сначала одну карту Мираж до 16 раундов, это уже 30 раундов. Дальше мы играем Аимку, это уже еще 30 раундов. Потом играем мы режим АУП, это еще 30 раундов. И еще играем один режим, который останется в секрете. Наверное, хорошо, фигкай без СУП Апса. Я такой, кайф получаю сейчас от КС, просто не, эй, эй. не понимаю. Ну, вчера Пусть пушь, Хороший. Ну, кстати, мне игра понравилась. Моменты были, играл хорошо. Он тоже хорошо играл. Хеннесси, да? Да. Без шуток, он нормально играл. Он играл на уровне Мега Раша 3000 л, на уровне меня 15000 ELO. Ты хорош. хороший. Хорошо. Да. Всем здорово. меня зовут Шак, и сегодня у нас последний день в Мурманске. Через 15 часов у нас выйдет Питер, и вот с этим человеком... Ты что? А, а что это такое? Это изолента? <свист> да. Прикольно. В общем, мы решили сделать очень интересную идею. Мы сыграем не обычный матч на 30 раундов, а именно на 90. То есть бу 3 в одной катке. Да? Да. Но у нас сейчас будет а-ля фейс или уличный какой-то футбол. Мы будем просто пикать по одному игроку в нашу команду. А, вот оно. Ты первый начинаешь пикать, давай. Так, почему я? А давай на камень, Давай, один раз. А, давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Выиграл. Я выиграл. Нет, ты выиграл. Я ты выиграл. выиграл я да. Окей, ты первый. Так, кого ты выберешь? Я трепещел выбираю. Так, я не понял, подожди. Он, он был в моем иммунитете, чувак. Не, я не играю. Перезаписываем. Перезаписываем до, до моей победы. Хорошо. Тогда я пикаю знаешь кого? Он улыбается очень сильно. Так, хорошо, хорошо. Али, иди ко мне. Я думал он не выберет. Не оставляю. Так, я беру вот этого человека, который похож на BTS. На кого? Какое звание? В общем, и наконец-то. Ко мне в команду идет. Иди ко мне. Е, чувак, это был. Я не ошибся. Я сразу хотел. Какое у вас звание? Это беру. Не знаю, я идеально пикал, по-моему. Слушай, чувак, ты идешь ко мне. Так, ладно, у меня легендарная пальцы: Мегараж, Никита, Эрка Флейт, Рафаэль, а Рафаэль, и Джонни. Так, ну что, все готовы? Наша команда называется Сабершок. У нас мотивация просто море, просто ее очень много. Ваша команда как называется? У нас команда Underground. Я предлагаю начать запись с того, что мы спустимся до его шнурков и начинаем. Вот так и снимается, да, каптэнс. А знаете, что будет с этими шнурками через три часа? Вот это пив. Короче, какие у нас правила этой игры? Мы играем сначала одну карту «Мираж» до 16 раундов. Это уже 30 раундов. Дальше мы играем «АИМКУ». Это уже еще 30 раундов. Потом играем мы режим «АОП». Это еще 30 раундов. И еще играем один режим, который останется в секрете. Ну что ж, всем приятной игры. Погнали. Алек, как настрой на бой? Я готов побеждать Эрика команду, не подведу, Сайбершок вперед Как настрой на игру? А, настрой прекрасный, я думаю, закроем Эрика 16-7 Так, В... может быть, какие-то слова для команды соперника? Лом, Крикаэл, вот здесь мы с Дима их убьем Умил. Я готов уничтожать, поэтому сейчас залетаю в этот зал. Поэтому приятно тебе просмотра, а мы полетели уничтожать эту команду. Давайте их уничтожим, чтобы они бы не вот эти, не выеживались, а? Хорошо. Хорошо? Хорошо. Ну вот и все. Шорт. Лицо сломано. Мне сломано. Понял. Хорош. Два под один джангл. Два под один джангл. Да, да, да, да. Мне кажется, не пиццы у нас. Найс. Прощай, брат. Между. Найс. Найс, дядь, хороший, блядь. Да что, блять, он почему не в нами до сих пор? Блин, ужасно, пацаны. Мы же вылетели на хорошо. Почему закончилось как-то нехорошо. Олег, ты наш кэп, давай. Call, call, call, call. Дайте флешки у рампу, флажку да, да, давай Он вышел. Understairs. Хороший. А -да, домой этот шок поехал реально со своими тайцами да, вершоками. Блин, забирай. Не ну не, не те. Убил. Хорош. Найс, копленд. 3 в 2. Где? Я там не fucking guys. Boy, fuck. you, what Gaming гейминг, Хорош дружище, ты реально хорошо сыграл Помогите fucking middle guys, убьёй, брат Как же он сел, как же он играет, как же он играет, а он как Алексел в яму. Через 3 секунда увидит противника. На счет 3. Оо, я дебил. Два. И, и, и 3. Я, по я подожду просто. <связывающие> как же он позиционирует лицево? Хорош! О, хорош. Бля. Это а, кил. Да, да, Бэпс Справа и Бэпс Бэпс, uh... Эрик, 것em, Давай, Эрик, Карт Давай, Эрик, Лаги, я вас люблю, лаги, возвращайте, обожаю лаги Алик подкрутил, подкрутил мне лаг Да авиг, дай авиг, Эрик Был клонок, шот живой, да? Такой, Сзади, ты ч ⁇ -нибудь... Сиди. Ок. Боже, чувак, кто о, это? Кто о, это? кто, о, о, это? кто это? это. Кто это? Кто я, я не жалею, что тебя взял команду. Оу. О, как мило, да? Да. Бегу, бегу, бегу, бегу. Вс ⁇ давайте начинать играть уже что-то это. Смоку. Нет. <звук> Возьмите один кичин, я шорт взял. <звук> Братан, не можешь не байтить? Иди первым всегда. Ну, не иди в, спи... в спине, не иди, иди первым, не байте нас всех, пожалуйста. Так, дроп кому-то надо, я могу дать. <звук> Далее, Дам. <звук> <звук> <звук> да ебаная хуйня, блять. Сори, дядь. Пацаны, давайте раскидаем и выйдем. У меня нет смога. я паузу сыграю, тактика. Да назад, Эрик, да назад. Да, кифлаш. Откуда? Придумай ее, откуда? Возьми ее. Oh. Двой вой, сайт! Сайт ласт. Там же. В дефолт, говорю. О! Вот! Блин, ребята, я не знаю, у меня некого... Тупо потерять, мне как-то выйти права. Сразу видно. <свят> не, ну чевак, я вообще понял, что произошло. Тебе не кажется, что в ходил один-в-один сюда лагает, Да, это бизнес. Да-да-да, есть. Хорошо. Я вообще нихуя не понимаю этих наушниках. Спина твоя. короче 87 пока я показываю скиллов максимально еще вообще, вообще, вообще вторая половина пока вы очень кайф на реально я такой кайф получаю сейчас от CS просто не понимаю очень приятно играть кайф поны эрик умеешь флешки на мид кидать <Смех> uh, oh, да, да. Давай, давай, давай, давай, давай. Давай, пошел. Давай, бравай, давай, давай, давай, давай. Шла, флеш, давай, выходи. Топ мир. Алек, мущу за тебя, бро. Сити, сити, вылез. Хорош, Эрик. Один кот. Блять, Эрик, что ты делаешь нахуй? НТ. Сумее. Синий? Всё, у нас кп коннектор будет через секунду Один, два, три Коннектор проверяйте, он больше mm. никуда mm. не пойдет Молос Какой лучший муж 3000 говоришь? На Можно мне ведь я встану, буду чекать яму Ну, ну, хорошо пикает для СВП, апс Молос и яма двое. О, лик! О, Коннектор? А нет. Мол, сыр! Два, три. Сайбершоу. Сыр! Сыр! Сыр! Сыр! Сыр! Сыр! Сыр! Сыр! Сыр! Сыр! Согласен, Гоните 3500 его. 3000 не хватает. Аккуратно сейчас фаста будет. Аккуратно, Эрик. Рампу контроль, чем, мебе на ноге кто-то Чувак, выйдет. просто вылетаю. Флачбэк. Хорош, бам. Лапская <связываем> а, -а, а а Справа от кичина. Кичин, кичин. Убивай, кичин будет, минус 50. Мед спистя, два вышел. Слева, слева, слева, за сайтом слева, за сайтом слева. Да-да-да. Уже за Справа. Да ю... Ребят, б, Б, -б, -б. Бэ есть. Б много. Хорот. Хорот. Хорот! Помогайте, бэк! Двое уже бегают. На... Ребята, давай просто убийцы. Вс, пса играют. Можешь за дифузией? Yeah, yeah. О -о -о. Плохо, ребята. Это, ребята, да? ямы выходим. Найс! Nice. я просто, я, я, я просто решил не отдавать им этот 15, ребята. Хорош, брат. Не, ну это бред. Прошел. Конечно. Все, ну по 15 раундов взяли. А -а -а -а, хорошо, блять! Мы доиграли первую игру, сыграли 15-15, допы не начали играть, потому что, ну все, понятно, 15 раундов они, 15 раундов мы. Идем на следующий режим и посмотрим, что получится. Ну, кстати, игра понравилась. Моменты были, играл хорошо, он тоже хорошо играл. Хеннесси, да? Yeah. Без шуток, он нормально играл. Он играл на уровне гараша 3000 элла, на уровне меня 15 тысяч элла. Ты хороший. Вот этот парень, он ни слова не сказал в катке. У меня микро не он работает. думал, что он говорит, но мы его не слышим. слышали у меня Вот так игры. Но ты фраги делал больше, чем твой друг Я поиграл, мне очень было комфортно здесь играть Вот без шуток, комфортно Я только мышку свою поставил Мышка мне не понравилась В общем, я рад а сейчас я хочу играть в следующий режим И это будет АИМ Вот так вот у нас проходят, парни, киберспортивные матчи сегодня Погнали, давайте У хороший чуваки. Да, брат. Спасибо. Бро. Тут ловить моменты, когда они отвлекаются и можно убивать. Так, пацаны, это ужасно. Молодец, Мега-рэш! Молодцы, прям хайность хорош. Вот такая хуйня вот эта полная, блядь, вот так играть. Справа, справа. <свист> Блин, у меня что-то не получается. <свист> Вс, комбайк пошл. Клачки, клочки! Они жосы! Справа звучит. Хороший! Хороший. <свист> <свист> Я его не видел! на nice. mm. Убил два... Короче. Нормально. Майстрай. Nice, все справа, все справа! За ящиком. Справа, справа. Хорош. Nice. Давайте, еще три раунда. Фу, это... это неприятно. У нас 5 раундов просто в, в никуда. Короче, такие вот дела. Проиграли АИМКУ. А, счет у нас общий. 31-26. Сейчас мы должны... Мы не должны даже 10 раундов отдать. Короче, а, пацаны, что? АИМКУ жесткая, да? Шруди, я тебя ненавижу. Что это было? У тебя тысячи или 30 стояло, я в итоге не понял. Не, да я не знаю. Ладно, э, сейчас в заходите все спать Ну, хорошая имка была, мне понравилось. У нас чел, конечно, один афлокат был. но ну, по игре. Вообще, чел в рандом, кстати, играет. В клубе он играл, и мы сказали, хочешь матч или нет. говорит, да. Но он просто не знает еще то, что нужно призовы давать. тысячи с каждого. На парень, конечно. Все, погнали. Все, играем. Напиши лайф играем. У кого респа, тот в вверх. У кого респа левая, тот левый вид. Один вид. Снизу, снизу, слева. Хорош, Эрик. Убий Саву П, пожалуйста. Давай, прицел убий его. Давай! Давай! Аааа! Слева. Хорош. Что, можно комбайчить? Если будете так же играть агрессивно, а не на базе сидеть, то мы выиграем игру. Да, такой, такой все. Вот и все, завершилась наша игра Мне понравилось, на самом деле, прикольно Слушайте, это вообще новая мета турниров Зачем играть 5 на 5 всегда, если можно реально разделить на... Анимки 5 на 5, Алики 5 на 5 Да, это прикольно, это реально Не, интересно было, на самом деле Не, без шуток, это интереснее, чем обычно 5 на 5 Да, вот Шруди 3000 он показал, потому что Ну и Савика хорош, и Саима хорош И Вкатка хорош А они все показали, что я не видел Ладно, короче, это было весело, прекрасно Пойду сейчас раздавать призыв Мы подготовились, большой компания Сабиш очень классные призы. Это раз победитель, это второй победитель, ты третий победитель. Он вообще не понимает, кто он попал, кстати. Ребята, вы получаете, внимание, вы все получаете премку на Саби-Шоке, ну, кроме. кроме. А надо давайте, давайте. Вы втроем получаете премку на Саби-Шоке на 10 лет. такие дела? Поздравляем. Как, Поздравляем. как, как Поздравляем. ее получить? Не доходил до этого момента, не, не. знаю. Свой стим дашь мне ВКонтакте, я тебе выдам. Короче, всем большое спасибо за просмотр, это был Мурманск, через 10 часов у нас вылет в Питер, всем пока и спасибо за просмотр этого ролика, это был последний ролик, ждите влог, он будет, оф... две части будут офигенно, и чтобы не пропустить его, подпишитесь прямо сейчас на канал и нажмите на колокольчик, это очень важно, не знаю, сколько будет здесь лайков, но мне понравилось. это интересно было, Инсайдский материал, Хорошо. не укради его, пожалуйста, не украду, в этот раз.